Всем привет, с вами Голок автолюбителей. сегодня на обзоре у нас техника покрупнее. Кому стоит покупать, какой у нее расход, какие преимущества, об этом сегодня поговорим более подробно. Обычная газель может, в принципе, перевести спокойно и мебель, строительные материалы. Загрузив туда двухспальные дива, можно заметить, что остается еще очень много места. Такую технику круто покупать на этапе строительства, либо же для того, чтобы начать собственное дело. Например, открыть фирму по перевозкам. В салоне автомобильное достаточно место, это более широкая версия. Здесь полноценный такой диванчик и отдельное сиденье для водителя. Эта машина предназначена в первую очередь для того, чтобы перевозить различные грузные, но и комфорта эту машину не обделили. Здесь есть классный бардачок, сюда я с удовольствием поместила свою сумочку, она у меня небольшая, но здесь может спокойно вместиться листок А4. Приколюшек здесь все абсолютно по-простому, все переключения происходят кнопочками, крутилочками. Вот такие огромные кнопки, но машин огромные, кнопки должны быть соответствующие. Воздуховоды, кстати, здесь они прямоугольные, не как в Рено, круглые, раздражающие. Здесь они стильные, модные, молодежные. О электрических стеклоподъемниках мы здесь забудем. Здесь мешалки. По салону много разных бардачков, куда можно уместить документы. Есть вот такие ступеньки для того, чтобы забираться. Большая машина и большие зеркала. Единственный минус этого автомобиля, что приходит достичь. Ты Давайте дай как видите это да. зеркала смотрит зеркала здесь трудно вообще кого-либо не заметить они здесь даже ямки научился петь нормально ты, ты, ты... да я не знаю сама боишь? <связь> нет, на <связь> <связь> <связь> Давай покупать козырь Давай Нафиг все мои тачки. Вот она, вот она жизнь Пойдем в колхоз Будем колдущик растить активность. Пока-пока.